Всем привет! Это очередное видео с разбором планировки из ЖК «Соха». И на этот раз четырёшка. Четырёшка, ребята. Погнали смотреть. Ну что такое, ну? Рекламная пауза, ну что такое, ну? А это рекламная пауза, товарищи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 всего дизайна, как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире. Обращайтесь, ссылочка в описании. Прежде чем приступить к разбору этой планировки, давайте я зачитаю, что на сайте пишут застройщики. Четырехкомнатная квартира называется Место Силы. Вот так вот, ребята, это Место Силы. Самая просторная квартира в Соха. Ну, действительно, 147 квадратных метров – это вам не 88 в трешке, которую я ранее разбирал. Ну, где-то здесь, короче, ссылка будет. Здесь не место для компромиссов с собой и своими желаниями. Только чистое вдохновение и максимальное воплощение мечты о лучшем жилье для себя и своей мечты – Боже, как написано, ребята, вы вообще сходите на их сайт и почитайте, как они пишут, это гениально вообще. Слушайте, дайте маркетолога мне, это, нет, копирайтера, тот, который пишет, это просто гениально, это, это волшебное письмо, я хочу, чтобы у меня тоже так на сайте писали, это же какая вкуснятина, это, это место силы, место не, не для компромиссов. Шикарно, правда, зачет. Ну а теперь погнали смотреть заходим в квартиру попадаем в коридор это и прихожая и коридор общей площадью 18 квадратных метров просторная здесь наверное надо сказать что они молодцы потому что прихожая должна быть просторной и нарядной это не только место куда мы вешаем одежду но и то место где мы получаем первое впечатление от квартиры есть место где поставить в шкаф в нашей планировке и остается достаточно много свободного места чтобы эту нарядность получить молодцы идем дальше а дальше у нас кухня ниша опять кухня ниша почему такое название ниша не понимаем да бог с ним кухня и кухня 13 квадратных метров обратите внимание какой она конфигурации и как она влазит на территорию прихожей и тут же рядом с ней жилая комната очень сильно вытянутая эта комната аж целых 40 квадратных метров ребята и мне кажется точнее даже не кажется а я знаю что такая конфигурация не очень удачная почему потому что сделать единое пространство как сейчас модно современно и удобно в нашей быстрой текущей динамичной жизни то есть кухня зал столовая здесь не очень-то получается потому что кухня смещена вот видите как она относительно зала смещена в сторону понятно что кухню мы разместим понятно что кто-то углом поставит кто-то там с каким-то островом но если мы не ставим перегородку и хотим объединения то получается что она у нас как-то частично здесь в коридоре а такие приемы имеют право на жизнь но опять же вопрос а где здесь премиальность на мой взгляд, тут вот не очень этот момент продуман. Если кто-то захочет закрыть, например, вот так частично, то тогда у нас кухня получится в таком э, своеобразной изоляции. Она небольшая, но есть. То есть все-таки останется у нас проход на кухню, поэтому каждый из вас сам решит, насколько это хорошо или плохо, кухня вот так в стороне. Я всегда агитирую за открытую кухню, которая в едином пространстве, и мы получаем возможности готовить и общаться, потому что времени у нас не так уж много на самом деле, мы все заняты, бегаем, встречаемся по вечерам, и это очень важно, вот это вот семейная социализация. Здесь она получается немножко изолированная. Напишите в комментариях, как вам больше нравится так или совмещенное. Ну а я перехожу к жилой комнате. Она огромная и прямо вот вытянутая, такая как беговую дорожку что ли там можно поставить на самом деле кухню было бы здорово сюда перенести поставить вот здесь где-то кухню вот вот так вот дальше стол и дальше уже диваны расположить на 40 метрах идеально бы все влезло а эта комната бы осталась но ну, под кабинет например возможно сделать кабинет в углу Например, вот здесь вход через гостиную. Например, даже можно сделать большие двухстворчатые двери или откатные двери и вообще, в принципе, сделать пространство перетекающее. И когда надо, вот эта вот кабинетная комната будет частью гостиной. Но ну, а гостиную вот где-то здесь вот диван, например, здесь телевизор, здесь вот стол большой обеденный, тогда все получается. Идем дальше. Мы из одного коридора 18 квадратных метров переходим в следующий коридор 11 квадратных метров. Видите, тут два коридора. Вроде смотришь по отдельности, но как-то не так много квадратных метров. Тут 18, тут 10. А вот если их сложить, то получается уже почти 30 квадратных метров. Ребята, 30 квадратных метров на коридор. Сколько квадратный метр стоит в этом ЖК? Вот столько денег у вас закопано в коридор. И у меня вопрос, зачем вот так ходить? Почему вот так нельзя было сделать? Ну как-то по-другому немножко организовать пространство. Да, я понимаю, шахты вентиляции, опорные конструкции, трубы и все такое прочее. Ну, как-то здесь все равно слишком много коридоров, мне кажется. И вот мы идем по этому коридору и попадаем. Первая жилая комната, 13 квадратных метров. Вторая 16 с половиной. И дальше спальня, по всей видимости, родителей. И на первый взгляд все выглядит просто круто. Ну, смотрите. Раз детская, два детская дальше мастер спальня так называемая то есть заходим сюда здесь кровать тут можно гардероб вот так вот расположить ну прям песня тут ну, все вот прям как по фэншуй. дальше свой санузел 7 квадратных метров отлично ребята отлично тут в этом коридоре даже огромная ниша под шкаф есть если что знаете что расстраивает санузел 3 квадратных метра вот дети как там влезть должны ну то есть это Прямо мало как-то. Ну, то есть, это какая-то не очень большая ванна. Это и как-то вот с трудом влезающие остальные сантехнические приборы. Нет, ну, можно, конечно, все это разместиться, но это как-то не очень премиально, на мой взгляд. Ну, то есть, ванна и 3 квадратных метра. Что-то маловато. Это, знаете, это 2 на полтора, два на полтора, Вот так вот. Угу. что там поставить ну как-то тесненько, но поставить мне кажется, что при 144 квадратных метров можно было ванну для детей она же гостевая, сделать и побольше но зато есть второй санузел точнее даже третий то есть одна ванна родителей, один санузел детей и есть еще один санузел который видимо гостевой но я бы на самом деле сделал из него постирочную вот, а гости пусть ходят тот, который, он же детский. Тогда это позволит там не ставить хоть стиральную машину. Вот. Зато много окон. Много окон. Но ванна маленькая. Вот. Ну, в общем, вот такой расклад получился. Ребята, пишите в комментариях, как вы видите эту планировку. Как бы вы сделали, может быть, по-другому. Может быть, я не увидел чего-то, и вы бы сделали по-другому. Но пока палец вверх. Жмите на колокольчик, чтобы получить следующее уведомление о а следующих видео. Я буду еще записывать планировки из этого ЖК. Всем пока. Да прибудет с вами Муза.